Молодцы, все, поехали! Так, Марина, Марина! Давайте, девчонки! Это тебе похоже? Настя, ты можешь поделать? <связь> да я А они все таки красивые? Давай. Ой, да зачем так А я с моего в рот Где я 2003, 4 я был 2003-й, 3 4 мы 2000 2002 Да, да, Я за 2000 или 2002 буду? 2002 Хорошо, скажем. Мы 2002-2002-2002. Все, раскатываемся здесь, девочки. Куда она каждый день ходит? Куда она каждый день ходит?